СКП-3470 охотится исключительно ночью приемами засадных хищников. Особь патрулирует дороги на своих угодьях в поисках одиночных автомобилей. При обнаружении подходящей жертвы, СКП-3470 опережает и перестраивается перед ней, жестикулируя рукой с целью замедления и остановки жертвы. Перед атакой СКП-3470 поворачивает руку, показывая свои глаза водителю-человеку. Методы атаки и поглощения жертв неизвестны. Особое отличие СКП-3470 связано с водителем, хотя запотевание переднего стекла постоянно скрывает его лицо. При охоте СКП-3470 высовывает левую руку из машины и показывает водительские жесты на ладони находятся два глаза по виду и функции схожие с человеческими объект номер СКП 3470 класс объекта евклид особые условия содержания остатки вскрытого яйца СКП 3470 а также три не вылупившихся яйца скп 3470 находятся в холодильном хранилище зоны 42 мог лямбда 12 санстанция поручено отслеживание территории вокруг национального заповедника Сибола на предмет следов продолжительного обитания СКП-3470. Описание. СКП-3470 является хищным организмом, который полагается на агрессивную мимикрию для охоты на людей. СКП-3470 по своей форме напоминает форт Энгли 105 и неопределимого возраста с водителем.